Так, в прямом эфире. Всех приветствую, всем здравствуйте. Астрологический прогноз на 7 июля. Накшатра Читра. Сегодня мы продолжаем. 15 минут. Разбор четырех параметров. Лунный день, день недели, умонастроение Накшатра и астрологические позиции определенные. Мы говорим, говорим о жиотиш. У нас Нирояна, ситерический зодиак, который соответствует задачам души, высшим, глобальным. Поэтому мы говорим о джиотиш, не западной астрологии. Поэтому отличаются данные показатели. Я всех вас приветствую в новом пространстве, как вы видите. Это не фотообой. Я теперь буду так всегда шутить, когда мы будем в какой-то красоте. Мы находимся в Питере, в очень интересной квартире, одной из лучших квартир Петербурга. Вот, вот этот рояль. Вторая скрипка кажется, Принадлежала когда-то В общем, не отвлекаемся, начинаем Чуть-чуть потом покажу в конце эфира И прошу вашей активности Смотрите, солнышки мои я прошу вашей активности, ваших комментариев, мне самой, конечно, приятно и интересно, но больше всего я хочу, чтобы больше людей видели эти эфиры, да, то есть вот этот вот аромат джиотиш был доступен большему количеству людей, поэтому ваш энергообмен, пожалуйста, если было полезно, интересно, приятно, пожалуйста, комментарии, пишите, благодарю, какую-то мысль, какой-то вопрос, я потом это все читаю, пытаюсь, конечно, и в эфире читать, но хочу вам концентрированную пользу дать, чтобы ваше время тоже, да, ценить, и поэтому переходим. К параметрам дня. Сегодня у нас среда, 6 июля. Об этом я говорила вчера на Кшатрахаста. Кто не смотрел, смотрите, это очень полезно. Круто там, кстати, интерьер вообще самая красивая квартира, где мы были, мы уже в другом месте, все меняется, как и наше умонастроение. А вот завтра у нас четверг, у нас 9 лунные сутки будут с 5 часов вечера, 17 часов по Москве с 7 июля, и 9 лунные сутки мы отмечаем себе как непростые, да, то есть мы на этом долго не останавливаемся, потому что это нужно больше для индивидуального гороскопа анализом, лунные сутки. Но мы выделяем 4-е, 9 14 лунные сутки, как растущие, так и убывающие луны, они непростые. То есть, как бы, такой настрой ума может быть не очень стабильным. По крайней мере, начинать какие-то супер-мега важные проекты в это время не надо. Я, конечно, не рассказываю конкретику, прям, что вам всем можно делать или не делать, потому что это неправильно. Мы все очень уникальные, и нашу уникальность нужно еще наложить на уникальность каждого момента дня. Поэтому это уже вы сами, пожалуйста, приходите на обучение, я это все рассказываю там. Сегодня мы вдыхаем аромат один 1% джиотиш, можно сказать это вот прогнозы все остальное на самом деле цель джиотиш еще раз еще раз напоминаю это анализировать свой гороскоп свой путь очень глубоко и э, четверг у нас э, день когда мы должны наши знания, которые мы в среду, грубо говоря, накапливаем, в четверг мы должны это все уже так синтезировать, чтобы это было практичным, чтобы это работало и исцеляло нас. Да? То есть юпитерианская энергия в четверг. Юпитер курирует 12 сектор в естественном зодиаке от Овна. И это исцеление. Исцеление чем? Цельностью прежде всего. Да? Цельность сознания, цельность понимания всех процессов. И переходим мы к читре. Которая начнется 7 июля с 10 часов утра по Москве. Вот. И тоже один, ну, как бы читая переходная Накшатра. Луна у нас э, из Девы потихонечку переходит в весы. Луна – это то, что символизирует наше умо-настроение, которое меняется постоянно, которое все время движется, как и наш ум. Да? И это важно понимать. Если у вас проявлена читра, пишите. Такая-то планета в читре. Да, Напишите в комментариях. Если у вас не проявлена читра, то все равно это очень ресурсно знать, потому что это такая крутая шахте, И она бывает вот раз в месяц. Я округляю. Я всегда люблю скруглять. У меня сильный Юпитер, я скругляю все. Все минуты эти, чтобы вам было четко, понятно, запоминалось. Да? И э, э, Луна у нас э, идет через, из Девы в весы И вот Читра это мощнейшая энергия, в том числе энергия перехода из Девы в весы Из такой детальности в баланс Очень интересный, конечно, переход э, Очень, кстати, круто, когда есть проявленные энергии и там, и там э, Это не просто развернуть, но это очень мощно Вот кстати, я когда про рояль говорила, вот он, он. <забыла>, забыла в той сети показать. Просто там не могу поймать два ракурса с двух, с двух камер. вот. И э, если у вас не проявлена читерность, все равно используйте этот момент в месяце. Да? Потому что узнаете сейчас, почему я буду говорить о Шакти Шатры и о Девате, да? о главной управляющей энергии. И нужно ловить, это. <забы> ловить эту точку. Вот. Поэтому слушайте внимательно. И в принципе... Если у вас лагнов 4, тоже это относится, но больше к точке пространства. И вот луна в весы перейдет, перейдет в 22 часа, по-моему, 20... Два часа по Москве, 7 июля. Вот, отмечайте себе этот момент. То есть она у нас сейчас будет еще, грубо говоря, весь день 8 июля. Ловите этот момент, особенно 8 июля с утра. И давайте говорить, что за момент мы ловим, для чего это нужно, почему это так круто, почему это надо знать, почему астрологи так отличаются от всех остальных. Астрологи, которые верно изучают джиотиш, хочу заметить. Потому что можно абсолютно неверно изучать джиотиш, закрыть перед собой все двери, пойти бояться, это не джиотиш. Джиотиш с санскрита переводится как свет. Оно должно давать видение вещей, понять, вдохновение, а не страх. Если вы боитесь, ждете, бегите от источника этой информации, которая вас пугает. Потому что вы в неверном направлении движетесь. Итак, шахте читры. Шахте это индивидуальная сила. Так как мы говорим о прогнозах, значит, в пространстве. Да? Если у вас в гороскопе есть читра, у меня, кстати, проявлена читра. И это уже конкретно ваша сила, которую, если у вас есть знания, вы сможете очень мощно э, ну, проявлять. Вот, кстати, тоже напишите, вот у вас в читре планеты или Лаг в деле или в весах, да, то есть это будут очень разные а, проявления, реализации. И у нас половинка, да, Пер первое, еще раз давайте, 12 созвездий, как 12 домов представляем, И в каждом созвездии у нас есть три комнатки, это вот Накшатры, да, и вот в весах у нас тоже три комнатки. И Луна переходит в наш ум, символизирующий, то есть я даю аналитику Джиотиш через параметр... Отражение планет нашего сознания не то, что нас влияет, а то, что отражает наше сознание или пространство. Вот в таком ключе я даю всю аналитику и обучение. И вот этот переход из девы в весы, он важный. И это будет очень отличаться. Еще раз, еще раз подчеркиваю, если у вас планеты вот в деве в читре или в весах читре. Итак, шахти. Шахти – индивидуальная сила пространства, которую мы можем захватить, а также поразмышлять о том, как у нас это проявляется, если у нас есть планеты в этой Накшаты. Берем дом, где стоит сама планета, но прежде всего дома, которыми управляет эта планета. Понятно? То есть, если, допустим, не знаю, Луна, у вас, Луна, Луна одним домом управляет, давайте возьмем Марс в Читре, то у него будет два дома. Вот эти дома, там в Шахте Читре будет больше всего проявлено, вам легче всего будет активировать ее. Вот. Ну, конечно, когда нет знаний, можно все просто пропустить, э прожигать -про -про -про эти все энергии, э пропускать их, потому что есть свободная воля, которую никто не нарушает. Да? Поэтому очень круто изучать астрологию, понимать, где ваша сила. Сила читры, шаги записываем. Способность накапливать заслуги и достижения, способность создавать материальные иллюзии, подобные бриллианту, совершенные и красивые во всех деталях. Вот Во всех деталях это больше касается сектора девы читры, дева это сила в деталях, а читра в весах это уже вот бриллиант и вообще вот такое все вот достижение определенное. Вот если у вас не проявлена читра, берите эту точку, в, да, для чего я прогнозы говорю, для того, чтобы вы могли, вдруг у вас не получается это, проявить это, вы можете вот в момент месяца, когда идет читра, в эту сторону направлять свои действия, вы будете более эффективным. И нужно сказать, конечно, о девате читры, это с девату, когда мы анализируем, это вообще самое главное, что нужно запоминать, над этим медитировать, размышлять, соотносить, потому что это главный рычаг управления, если простыми словами сказать. И э, Дэв <клевод�у> это у Читры Вишва Карман. Э, или Твастар, Тваштри. И у него вообще 108 имен на самом деле. Вишва это все. Вишва -карман". карма Карма это вообще слово с санскрита, наверное, все вы знаете. Напишите в комментариях, что означает карма. Вот. С санскрита, если Вишва Карман перевести, это соотносится с все творец всего. В общем, это злочий вселенной, который вот все создал. И вот, вот эта энергия Всесоздающая — это читра. То есть, вот вообще... Все, что хотите выстроить, построить, архитектура, планирование, проектирование. Э, это на самом деле не так просто. Очень непросто понять, как вот эта структура вся выстраивается в самом начале. Вот люди читры, проявленные читрой, или момент в пространстве, когда мы говорим о прогнозе. Это такая точка, когда вы сможете, возможно, просто раз, и озарение, так, допустим, делаете вы ремонт, вы не понимаете, что вам сделать в кухне, вам все не нравится. Вот надо ловить читру, чтобы подумать о том, как это все спроектировать, э, очень получится, вы будете в синхронизации с пространством, оно так совпадет, да, и вы такие, о, озарение, конечно, вы свяжетесь с чем-то другим, чаще всего не с пространством, но астрологи изучают пространство и его силу, потому что сила есть каждой точки пространства. В общем, видишь, у вообще все создавал, все, без разбора, можно сказать, для всех, вот, все планы бытия, все локи для всех, без разбора, кто там в плюсе, в минусе, все создает, дворцы, оружие, машины, все, вот э, здесь тоже нужно, ну, это перекладывать на то, что, ну, как бы, когда вы создаете, все-таки думайте, для чего вы это создаете, и как это будет потом функционировать, потому что, ну, карму, закон кармы никто не, не отменял относительно всего, да? абсолютно всего, Карма это просто закон сохранения энергии, да, слово карма вообще переводится с института как действие, деятельность. Вишва карман все сделал, все создал, вытесывает небо с землю, сплавляя все вместе. Это сплавление, это очень интересный момент, потому что люди читы, они могут вот, вот все вместе, не только, понимаете, отдельно, вот тут вот линию нарисовать, вот там вот кружочек или еще что-то, а так, чтобы это все красиво было в итоге, понимаете, это целое искусство, конечно же. Вот э, проектированием он даже создал три зубы сшивый диск, вишну, говорится, в древних писаниях. Вот, э, в общем, такая энергия мощного творения Она начинается у нас. В 4, и мы переходим потихонечку в настроение в весы, в баланс в такое понимание того, как вот это все сделать красиво, да, и о весах мы уже завтра будем говорить более плотно, в Свати, к нам мы перейдем, да, на Кшатру Свати, не, не пропускайте эфиры, всегда бывают интересные моменты, вот, и там уже, конечно, красота в большом масштабе уже будет проявляться, у меня, кстати, Свати тоже проявляется, вы, в принципе, в моих трех школах, в моих глобальных проектах это можете тоже наблюдать, эту энергию и Читри, и Свати, вот, читаю ваши комментарии, напишите, Пишите, как вам информация, вообще пишите комментарии, чтобы этот эфир был виден. Вот я очень вас прошу об этом. Вам плюс карму, если кто-то соприкоснется с этим знанием. И, возможно, так же, как и вы, станет более счастливым человеком. Поэтому пишите обязательно, не скупитесь на комментарии. Вчера было очень мало комментариев, я вам такую красоту создаю. Пожалуйста, хотя бы слово пишите в ответ. Это же работа 2 и 12 секторов нашего полушария, головного мозга, который связаны с рисковым ресурсами. Если вы получаете ресурс, отдавайте тоже что-нибудь, тогда у вас будет это все работать в балансе. Поэтому не забывайте, хотя бы слово «благодарю», пишите, сердечки мне тоже ставьте. На сегодня все. Мы поговорили о Вишвакармане, мы поговорили о Накшатри Читри, об этом переходе. Напишите, понравилось ли вам, все ли понятно. И завтра мы продолжим про свати. Также 9 часов по Москве. Новичкам, если вдруг вы впервые познакомились, увидели, вам откликается, пишите волшебные слова «хочу разбор» и получите от меня мини-консультацию в аудио формате. Очень интересную, полезную, это безоплатно, на благотворительной основе. вот джетиш свет включаем воспользуйтесь <связывайте> такой возможностью вот пишите куда вам удобно получите от меня в принципе можно получить мини разбор мини консультацию по всем направлениям да по нашим трем направлениям это осознанное питание астрология джетиш и естественное целительство рейки пожалуйста соприкасайтесь с силой глубиной Мне есть чем поделиться есть что рассказать а ученики пожалуйста я всегда очень очень жду ваших комментариев особенно конечно потому что мне хочется видеть как у нас насколько вам понятно, насколько вы все соотносите. К основному обучению, конечно, этот мини-курс по Накшатрам, то, что нужно, то, что вы просили, еще и в таком кратком формате. Все, аплодисменты за краткий формат, это тоже целое искусство, тоже связанное с читрой в том числе. Чтобы все это сделать так э, красиво, что даже никто не догадается, сколько тонны сил в это все уходит. Вот, и чтобы это было легко. Ловить эту энергию в пространстве, еще раз повторяю, с 7 июля, с 10, э, читра, с 10 утра, читра у нас, все, всех обнимаю хорошего вам э, вектора в сознании, <смех> ловите синхронизацию в пространстве, а если у вас есть в гороскопе эта энергия, тем более, а если у вас идет период планеты в читре, вообще, понимаете, это вообще, допустим, идет под период у вас год, у вас год активный. Вот тоже все, на все можно переложить вот эту вот концентрированную информацию, и на периоды, и на дома, которыми планета управляет, и на даже на синострию, в общем, вы живете с человеком, у которого читра проявлена, все, у вас два гороскопа соединяются, вы эту силу даже можете и в нем активировать, и в себе активировать. Вот такая красота. На этом все. Всех обнимаю, целую, до встречи. Иду читать ваши комментарии, отвечать. Пожалуйста, будьте щедрыми со мной. У меня еще больше к вам поток откроется, особенно ученики. Все, всем пока.